Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях, как всегда, Александр Владимиров. Здравствуйте! Здравствуйте, Евгений! Все сказали, что вы вчера посмотрели документальный трехчасовой фильм о Путине э, BBC. Э, можно несколько слов, такое впечатление об этом, что, что это за работа такая? Да, с удовольствием, несколько слов можно об этом сказать, фильм достаточно интересный, три часа ну, на одном дыхании посмотрел, в общем-то, хотя все на английском, как вы понимаете, в общем-то, ну, приходилось более внимательно слушать и так далее. А действительно, вчера вечером в прайм-тайм 21.00 вышли вот эти вот три серии. Что, собственно, интересного во всем этом? Это взгляд не только, скажем так, российских журналистов и операторов, но это взгляд, скажем так, западных операторов на то, как, как, как снимали они Путина, с его эмоциями с его различными, так сказать, взглядами. Вот этим мне он показался очень интересным, потому что у нас какая-то, ну, я имею в виду, когда смотришь российское там телевидение, хотя я его не смотрю уже лет 10, но не в этом дело. Просто взгляд он специфичный. Здесь немножко все по-другому. Здесь все-таки они подают эту информацию это с их точки зрения. Итак, момент, первая серия была посвящена чисто Майдану. Это 2013-2014 год. И рассказывалось, опять же таки, с точки зрения участников западной стороны, о том, как это происходило. Это были представители Евросоюза и Британии и так далее, и так далее. Вторая серия – Сирия. Все, что касается Сирии, включая, так сказать, вот все те химические, так сказать, атаки и так далее, и так далее. И третья серия, она посвящена уже непосредственно ну, сегодняш, сегодняшнему дню, скажем так. То есть, как, собственно говоря, шло движение к войне. А, значит, Выступали практически все лидеры, бывшие лидеры стран Европы, от Борреля до Кэмерона и других. Но особенность очень интересная. Меркель слова никто не дал. Она вообще ничего не говорила. Шольца тоже никто не спрашивал. А, а, поэтому практически от Германии говорили какие-то вторые, третьи лица. То же самое Франция. Макрон тоже там не участвовал, не давал никакие оценки и анализы. Был только один, один вариант, когда выступал предыдущий. Кстати, Саркози тоже, но, ну, видимо, из-за его, так сказать, так сказать, да, таких криминальных наклонностей решили его не спрашивать ни о чем. А выступал, в общем-то, Оланд. Mm -hmm. Вот, ну, я э, получил удовольствие от этого фильма, он очень действительно интересный, содержательный, эм, оценки расставлены, хотя Борис, э, конечно, тут начал вот сейчас рассказывать, что вот, а Путин хотел меня убить и так далее, что там, я вас через минуту, вы будете мертвы, если я захочу, ну, то есть, намекая на то, что 60 секунд подлет э, до российских ракет. Ну, тут, скажем так, это, мне кажется, тут ну, есть, конечно, использование ситуации сегодняшнего дня, потому что у консерваторов дела очень плохи, там сплошные коррупционные скандалы, ушел в отставку, так сказать, лидер консерваторов вот, пакистанского происхождения, так сказать, значит, Борис сам, по последствиям, потому как получил кредит 800 тысяч фунтов на ремонт квартиры, поручателем был человек, которого он потом сделал, ну, собственно, президентом BBC. Ну и завершая эту тему, как всегда, значит, консервативной партии казначей был, было обнаружено, что, несмотря на санкции, он успешно торговал с Россией последние 12 месяцев, поставляя им оборудование для нефтяной и газовой промышленности, которые были под санкциями. Ну вот, уж как из песни слов не выкинешь, к сожалению, там ребята все это дело используют туда, куда нужно. Я советую посмотреть этот фильм, он скоро будет переведен. Ну, кто хочет, тот, наверное, может и по-английски, в общем-то, его посмотреть. Вот, а кто знает язык, как говорится, и понимает, о чем речь идет. Так что фильм очень интересный, очень содержательный. Что важно, ответить в заключение. Я не буду пересказывать детали и так далее. В заключение хочу сказать. Давно уже в Великобритании не было столь массовой... Пропаганды, скажем так, или информирование населения о Путине, о войне и так далее, и так далее. Это просто льется нескончаемым потоком. Даже перед тем, как началась иракская, скажем так, война, ну, собственно, когда американцы пошли на Ирак, гораздо меньше было информации, гораздо меньше было э, всякого рода документальных фильмов и так далее. Сейчас просто нескончаемый поток. Вспомнили, конечно, и Скриполей, вспомнили э, самого разного рода, так сказать, выступления Путина, где он грозил, так сказать, нападениями и так далее. Но одним словом, картинка хорошо раскрывается, пазл, так сказать, складывается, э, работа добротная, не лишена конъюнктуры, но, как вы понимаете, и еще последнее, самое последнее. Все-таки вот я очень внимательно наблюдал за тем, а все-таки поняли ли вот эти лидеры тоже такой Владимир Путин. И вы знаете, думаю, что не до конца. Многое поняли, многое смогли определить, но не до конца. Там еще много залежей, они просто не понимают. Но это тоже, естественно, другая реальность, другой взгляд на эти вещи. Так что здесь винить их, наверное, достаточно сложно.